Это... Ну только я мог так лохануться, блядь. Сосон Клото. Ладно, проехали. Генератор чисел. Это проходит не на стриме. 13.85. От 1 до 12. Теперь я опять перекладываю 12 раз именно 12 раз перекладываю, чтобы понять, кто у нас будет действительно победителем, а то получилась охрень. Если посмотрите предыдущее видео, там где я говорил 9, выпало 10, десятка меня сбила, я сказал 11 и короче все пошло не по правилам, поэтому я это все прекрасно понимаю и я переигрываю дополнительно скин стоимостью 990 вайлд коинов, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, знаете, чтобы никому ничего не было, я клацал. Я не знаю, было слышно ли клики. Я сейчас пересмотрю еще раз видео, но клики были. Так, мистер Инкогнито, ну ты по всем фронтам, я смотрю, выигрываешь. Ребят, ну подкрутки, честно, нету. Я надеялся, что кто-то другой выиграет. Ля, мне везет. Меня спасло. Мне везет, мне фартит, я играю. Свонглото. Не подкручено, нет. Не, серьезно, ребят, вы видели вот на экране. Вот Свонглото, вот Google, генератор чисел, рандомная фигня выбитая. Могу, блин, ну то есть вот-вот оно все. То есть это они не, не придумано, а вот оно как есть. Ладно, пойду пересмотрю видео, послушаю клики, потому что я нажимал сгенерировать и считал каждую каждый клик.